Добрый день, дорогие зрители! Сегодня я хочу вам показать и рассказать о доме по проекту ЗПК-126 «Зеленый жемчуг», который находится в поселке Жемчужный, по Ленинградскому шоссе, в 20 километрах от МКА. Коттедж расположен в поселке Жемчужный. Более подробное видео о поселке – вы можете посмотреть, нажав на ссылку вверху. Двухэтажный коттедж строительной площадью 126 квадратных метров выполнил по каркасной технологии с перекрестным утеплением стен каменной ватой в 4 слоя 200 см. Он полностью подготовлен для круглогодичного проживания со всеми работающими проверенными коммуникациями. Фундамент монолитный, ленточный. Перекрытие первого этажа – брус на 200 мм. Обработаны качественной биозащитой с перекрестным утеплением каменной ватой. Толщина пола 30 сантиметров. Аналогичным образом смонтирован потолок, его толщина 25 сантиметров, Использованы качественные диффузионные мембраны. Кровля металлочерепицы от компании Grand Line. Дом полностью отделан внутри. Снаружи он отделан имитацией бруса из сосны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 Потребность в электрическом освещении возникает только после захода Солнца. Все оконные проемы застеклены ПВХ-пакетами с высоким уровнем степло и шумоизоляции. Полы первого и второго этажей ламинат. Небольшой предбанник, где можно установить стенной шкаф. На этом видео двери еще не установлены, но в данный момент уже установлены качественные межкомнатные двери с фурнитурой от компании Браво. двери Экошпон.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 Это спальня первого этажа, где может разместиться пожилой человек, маленький ребенок или кабинет главы семьи. Просторная гостиная, столовая, где приятно поставить большой стол, сидеть с своими домочадцами. Прекрасно освещена панорамными окнами, открывается отличный вид. Кухонная зона. Сделаны все необходимые выводы. Выход из кухни-столовой на симпатичную и просторную веранду. Терраса площадью 15,7 квадратных метров. К дому подведены, разведены по точкам потребления и оплачены следующие коммуникации. Водоснабжение. Собственная скважина с кессоном. 60 метров. Электричество. Три фазы. 15 киловатт. Канализация на базе септика ТОПАС-5. Это первая спальня площадью 8,6 квадратных метра. Спальня с большими панорамными окнами площадью 13,9 квадратных метра. Спальня площадью 16,9 квадратных метра.